Что происходит на планете погода аномалия или совсем что-то другое вообще никто не знает но есть то что вы должны знать досмотрите этот необычный видеосюжет а я вам кое-что расскажу и даже покажу знаете почему происходят аномальные природные явления ну взять можно простую физику но она не поможет все началось два месяца назад, вы не поверите, но два месяца назад был сбит неопознанный летающий объект. Виной все стало вот это необычное. Сейчас вы наблюдаете необычные кадры, которые происходят по всему миру, а именно природные явления. Да, бывают и грады, бывает и метель, но это не останавливает погоду. Вспомните теперь август, что происходило, а теперь сентябрь. Вам не кажется, что-то происходит ужасающее? Людей пытаются остановить, но два месяца назад был сбит неопознанный летающий объект в Канаде. США сбила ракета Апач. Да, есть такая ракета, которая уничтожает сразу несколько целей, и в тот день этот неопознанный летающий объект успел подать необычные данные своего расположения. После того, когда сбили НЛО, появились неопознанные летающие объекты около 17 штук. После этого никто ничего не знает. Нету видеоролика, который я вам бы показал. Но что произошло потом? Через несколько дней началось пожары, наводнение... Град, метель и ужасающие кадры, которые вы сейчас наблюдаете. Как можно видеть то, что скоро может пропасть? Не знаю, множество скептические люди относятся к тому, что НЛО не существует, но кадры, которые вы наблюдаете, они не просто ужасающие, они пугают все вокруг. Да, вы можете сказать, что это фейк, но как объяснить то, что скрывается в небе? Вы сами, наверное, замечали в облаках необычные явления, необычные молнии, необычные вспышки, но вы не видели саму грань того, что происходит наверху. Власти обманывают до сих пор, что это природное явление, и Земля поменяла, можно сказать, свою полярность. И множество того, что мы привыкли видеть, начинает меняться. Меняется климат, меняется все. Поднимаются реки, высыхают в другом месте реки. Но это все не случайно. Помните, у нас был такой необычный, можно сказать, Будораживающая новость, люди полетят на Марс. А теперь тишина. Просыпаются необычные вулканы. Да, я уже повторял, что они будут просыпаться. Никто не верил всех хихи-хаха. Но теперь, когда люди стали видеть, что по всему миру просыпаются вулканы, и это только начало. А дальше начнется землетрясение, наводнение, цунами. Япония уже готова, кстати, принимать такие необычные удары. Но кто смеется, тот смеется последний. Кадры, которые вы наблюдаете, это было сделано в этом году. Природные явления ни к чему здесь не причастны. Это все виноваты неопознанные летающие объекты, которые вы привыкли не видеть. Кадры, которые по всему миру распространяются как пирожки горячие, они удивлены во многих других слоев организации, от тех, кто уничтожает нашу планету. Помните, я уже говорил, что Земля не оставит никакие улики после себя. Землетрясения все утащит под землю, наводнение смоет, а кислотные дожди будут оставлять только ожоги. Ну, это тем людям, кому повезет. Ну, а теперь подумайте, почему стали просыпаться вулканы? Почему люди стали понимать прекрасно, что катаклизмы в природном явлении не влияют на саму планету? Это говорили ученые. Но теперь подумайте обратно. Когда сбили НЛО, все это стало происходить. Нигде вы не увидите. Но не так давно в Лондоне на параде воздушных сил были замечены неопознанные летающие объекты. А как это вы объясните? Тоже мимо пролетали? Нет. Люди уже боятся о том, что происходит по всему миру. Они знают то, что придет из за ними. Вы не сможете думать о том, что происходит. Вообще, если сравнивать по многим другим причинам, НЛО это такая необычная, живая, можно сказать, научная разработка. Кто-то говорит, что люди создали, да, есть и то, что даже моим словам противоречит. Я не могу сто процентов знать, что сегодня, что завтра будет. Но сейчас, когда я говорил, что будут сейчас просыпаться вулканы, никто не верил. Часть людей, кто смотрит меня, наверное, прекрасно понимает, о чем я говорю. И не виновата здесь наша планета, а сами люди виноваты. Кадры, которые по всему миру я пытаюсь показать, они были сделаны очевидцами или научными работниками, а именно по русским языком ученые. И ученые пытались докричаться до людей, но вы не знаете, что есть и супервулканы, которые находятся Эльбрус, Елостонский заповедник, Бразилия, Китай и все они мега опасные. Вы представляете, если НЛО ударит со своего, можно сказать, собрата, который был сбит в Канаде, и что произойдет после этого? Это хуже будет потопа, я вам серьезно говорю. Но пока миссии этого нет. Давайте мы будем думать внимательно о том, что мы сотворили с нашей планетой. Ресурс планеты, вы думаете, бесконечный. Да нет, конечно. Зачем сбивает НЛО? Ради чего? НЛО держит мир в космосе. И это мы знаем. Купол, который накрыт над нашей планетой, он скоро рухнет. Мы все не просто полетим, а улетим в другое измерение, как говорят черные дыры, которые будут засасывать каждую планету, если не будет гормон того, что должно быть. То есть весы. Не знаю, дорогие друзья, но думайте сами о том, что произойдет. Если вы думаете, что все скептически будут относиться к тому, что во всем ханай, тролляря, не думайте. Меняйте себя в лучшую сторону. Я вас не пугаю, а просто показываю те видеосюжеты, которые вы должны видеть. Ну а с вами был Тайный НЛО. Я надеюсь, что вы поставили лайк.